И всем привет, дорогие друзья! С вами я, Дима, и сегодня со мной кошмар. Всем привет. Всем, mm. всем привет. Всем привет. С вами кошмар. Сегодня будет... Дима Плей будет играть в нас. Да. Микрофон задолбал. Так, ладно. А мы продолжаем. Этот ролик будет смонтирован, как же прошлое. Видео, ну ладно. Продолжаем. Третья ночь. Посмотрю, что, такое, что за беспредел. Так, ребята, мы начинаем третья ночь у нас. Э, мы прошли вторую за кадром. Короче, у нас э, я не смог смонтировать видео, которое мы прошли вторую ночь. Мы там еще нашли кучу пасхалок. Да ну, много вообще там попалось. Там очень, много. очень много пасхалок, Эй, ты красавчик. Ты Других красава. людей надолго не хватает. Ты -ты Точнее, дай, знаешь, послушайте. они к этому времени уходят в другое место. Я не имею в виду, что в мир иной. Нет, я вообще не про это. Э, во всяком случае, мне бы лучше не отнимать у тебя время. С этого момента начинают твориться странные вещи. Э, эй, слушай. У меня есть идея. Если ты не хочешь быть запертым в костюм Фредди, попробуй притвориться мертвым. Ну, знаешь, притихни. И тогда у тебя появится шанс, может быть, они признают тебя за пустой костюм. Правда, если они будут считать тебя пустым костюмом, то им захочется впихнуть в тебя металлический каркас. Мне интересно, как бы это работало? Эх, не обращай внимания. Постарайся просто не попадаться. Ладно, мне пора заканчивать. Увидимся за поделами. Он уже выбежал, как было больше за ним следить. Нет. Так, а, вышел... Это я, это я, это я. Там, а, Чика а, Чикулька вышла. Почему? Почему? почему посмотрите, какие у них странные глаза. Кстати, будет нет, нет, днем... Хочу бочку. <мирает> <мирает> <мирает> Чем тут <фуан? мирает> Поверх <Повернулось. мирает> Ты слышишь, что лучше не выходи из камеры? Ну ладно, ладно, следующее. Это было вижу... сложно. Вообще один раз попался ему вот там полный звук. Лучше когда ты слышишь это там О, а, слышишь чику у тебя слышишь. А Не надо лучше. А уже мучить. Проверим Если мы найдем все пасхалки до игры, то выполз. все подписывайтесь, вс лайки ставьте. Короче, все за одно видео, короче. Вс. Пасхалку. Если одну пасхалку найдем, то вы лайк ставьте. Если три, то подписка и колокольчик. Если две, то кол подписка и лайк а если, а если мы найдем все пары пасхалки то, я, то вы должны обязательно поставить лайк на все видео, подписаться на канал <соцентричные> ну да, близко было вот, третья ночь <соцентричные> ну да, очень странный <соцентричные> пасхалки исправили <соцентричные> все Чикуля моя. Самое странное это, это бонь такой. Чикуля моя. Чикуля, чикуля моя. Чи, чика, чика, чика на Чили. Чика на Чили. Чика на Чили, да, Саля? Чика а на читов. Чили. Чика на это Чика. Чика это читов. А Чика. Чика. Чика. Мы Чику едим. Мы Чика едим. Она тебе не будет отравать. Бей бойни, класс. И фук, фук, ты пойдем. Так, Ух, не, он не вышел. А где ты, блядь, стоишь, да? Мы должны до четвертой ночи дойти, должны. Должны сегодняшний. Все, все, давай, закрывай там дверь. А что? А, ты закрыл. А, думаю, ну, тебя за... Закрыта паскалка! ребята, паскалка. Есть поставки первая паскалка. Поставки лайки. Поставки лайки, так, лайки ребята, Первая паскалка, это... Что-то. Го, посмотри все камеры, где еще есть паскалка. Ребята, это, это паскалка. А, ты что? Это Фредди оторосли голову. Давай. Ну, блядь, я тебе все паскалки просил. Ну да, там могло быть Фредди оторосли. Ладно. Поставил голову. Ты. И... Должны поставить лайки. Лайк. Всё. Твои божи, какие ночи. Не знаю, если у ну да, Чика бесит теперь на нас, но Бонни тоже. Так, Бонни кладовка. Бонни во втором уже сильно очень сильно активничает, что очень неприятно. Вот, а на третий, на четвертый будет все. Будет активны, все как. Когда-нибудь уйдешь уже, а, Чика. Вот в этом вот за это я еще ненавижу Чику. Так, вот они все дна. Но на четвертый ночь будет Бонни и Чика посолку. За процентов потратить Это очень жестко, Тебе окночки Чика уйди ой, ой, ой, ой, ой. Она все проценты съела Съела все проценты может. Да, вот ты обжога Чика Да она, она, конечно, четыре раза была на кухне Обжога ты Чика вообще, обжога. Чё, прощай! Прощай! Прощай! Ахадник, ты mm -hmm. был из тех погней, кто любил просто жить. Тут нет если, если долго выключиться, значит мы пройдем. Четвертую ночь попробуем, ребята, вот так вот мы сейчас, я удивлюсь, если я еще пойду четвертую ночь с первой попытки. Ну да, но с первой попытки все бывает, невозможно. давай. О, блядь, не надо выключать Ивангай. Ивангай не будет. Так, тихо, Саня. Тихо! Тихо!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 Может быть, это того стоит. Я, меня всегда интересовало, что же в этих пустых головах. Ты знаешь? Нет. О, нет. А, жалко телефону, упал. Фангая, фангая жалко. Телефон, парни. Они уже все уже не хотят. О, мы точно. А вот на четвертой ночи уже начинается ад, ребята. Не, на пятой. На четвертой ночи начинается жопа. Полнейшая да. жопа. Прям по жопа такая жопейшая жопа начинается на четвертой ночи. А на шестной ночи начинается такая жопа. Жопа вот такая начинается, понимаете? На этой ночи. Такой дверь, пожалуйста. Жопа, жопейшая, начинается, ребята, это на пипец. Все ушли куда-то, блять, как будто. Разошлись, дедушка. куда вы идете? Какой манн. Чика начинает клип снимать. начинает клип снимать. В Когда Пера... Чика... Тихо, тихо. Надо... тихо. Это как? Да, нет, нет. Убили. убили. только звук было. Я был... Я снимаю, ухлив! А, да. Бегу по тропинке на меня. Если М -м -м -м. Это две, то это было по. То это было пизда. Я, я бегу по тропинку, вижу тебя. Это пизда. Это пизда. Мы умрем уже все вместе. Даже во, это ты грыжи. Вот, на сунке, ребенок. Нет, пасхалка деактивировалась. Да ты уже не можешь, ты не играешь. Вот иди. А самый тихий чел. Самый тихий чел. <him> а тихий чел на задней панели. Так, а ну и а на этом, ребята, мы будем заканчивать наше видео, да, Саня? Так, ладно, не забудь по лайк. Кстати, Саня, сколько мы пасхалок нашли? Очень много. Шесть. Мы, ребята, в сегодняшнем видео нашли или 5 или 6, или вообще 4 посылки. Или 4 посылки. Ну ладно, ребята, ну на этом мы будем прощаться. Сейчас только да посмотрим. На этом будем прощаться. Всем, ребята, удачи. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем удачи. И всем пока-пока.